Приветствую на канале Шарабара и продолжаем с комментариями. Да-да-да, вы ждете нормальные ролики, а я страдаю херню и вы зачем-то это смотрите. На самом деле, кстати, небольшой инсайдик, спойлер, как это правильнее характеризовать, как это правильнее назвать. Я сейчас делаю данную запись исключительно для того, чтобы... М -м -м разогреться немножко да для записи полноценного видео хочу посмотреть что будет если я сперва хоть как-то подготовлюсь а не как обычно Перу достаю все и вперед в бой с песней, с флагом эй я это недавно говорил но видео скоро будет и к тому же я Готовлю кое-что для вас. Надеюсь, вам понравится. А я надеюсь, что не сдохну с пеной урта, делая все. Потому что там будет серия роликов этак в 6 актов. Во всяком случае, я надеюсь, что мне удастся уложиться в 6 роликов. Потому что если больше, то. здравствуй, психушка. А может и нет. Тем не менее, тематика интересна, и что-то мне подсказывает, что многим из вас она зайдет. А пока пытаемся угадать, о чем она будет. Тот, кто первый угадает тематику, и не просто назовет общую тематику всех этих роликов, а сможет добавить подробности о чем именно будут ролики, то это долбанный Мессинг, ну или Ванга, если это девушка. И тот, кто это поймет, кто это сделает, получит от меня материального ничего. Да. А пока смотрим комменты. По скандинавской мифологии. Это не трэш, ничего просто. Извиняюсь, я на украинском не умею читать, так что сразу просто. В общем, рассказать про Кратоса и скандинавскую мифологию. Граф Тони Фрукт. Граф. Я тебе уже отвечал, но теперь просто скажу, потому что где-то про Кратос я уже видел, что там были еще комменты под другими роликами. Кратос, конечно, очень крутой, безумно крутой. Никто не отрицает. Однако, все таки у меня строится больше на то, что ближе к истории. А я не историк. Ну, в общем, вы поняли. Блин, объяснение, уровень бог. А про игровых персонажей, про персонажей из книг, фильмов, сериалов и так далее, где их предыстория, где их способности, таких каналов сейчас довольно много. О, навскидку, кого можно вспомнить? Дж... Гиг... Geek DC, там что-то, в общем, я название каналов не помню, да. Axis Comics, Мистер Негатив, точно помню, видел что-то. Валай Балалай, кажется так. В общем, таких каналов, вот я криво, но уже 4 вспомнил. Таких каналов много, и они все по-своему. Кто-то, кстати, вообще исключительно на Терминаторе, помнится, видел, основывает канал. Кто-то на вселенной по чужим. Так что, не думаю, что мои ролики по данной тематике будут к месту. Про демонов. Да-да-да, оказывается, есть и такой ролик. «Не может быть, что у падшего ангела была жена. Что за бред, они там все были юноши, это враги насчет какой-то бабы, демониции. Че, Люцифер в любовь ударился, среди демонов нет девок, демоны не влюбляются, они рады, что мы грешим и записывают грехи. Они не люди, чтобы о любви знать, они духи чудовищной злобы. И не трожьте из священного писания первых людей, порите, что не нужно». А, я имя угад... Ну ладно, помнится как то девушка. Так вот, во-первых, есть такие тварыны, как Сукубы. Это демонессы. Да-да, именно. Женщин-демон. Говоря коротко, шлюха. Святая шалама Шлюха среди демонов, которая совращает праведных христиан, разумеется. Так что, они там не все юноши. На этом моменте уже обосралась. Ладно, ничего страшного, бывает ошиблась, забыла. Все понимаю. Не трогать первых людей. Я про Адама и Еву ничего не говорил, вроде бы. А, ну, я лишь сказал про Лилит, которая была до Евы. Насколько мне известно. И все. Если тебя это как-то задело, то не мои проблемы. Это второе. И третье. Чтобы вот подобное говорить, на мой взгляд, то, что у тебя тут сказано, чтобы вот написать подобный комментарий, что все они были юноши, что это существа духи, чудовищные злобы, и то, что они рады, что мы грешим и записывают грехи, маленький нюанс. Для этого надо, во-первых, верить в то, что они существуют, а я подобным не страдаю. И второе, даже если предположить, что они есть, ты должна их лично увидеть и пообщаться с ними, чтобы говорить наверняка. Потому что ты, возможно, не поверишь, но в Библии много чего написано, что разнится с тем, о чем говорят тебе священники. И вообще с тем, что принято, скажем так, массово. Там огромная разница. Признаюсь, я не читал Библию. Пытался. Я искренне пытался ее в 17 лет осилить. Но на шестой главе книги «Бытия» я сдался. Потому что уже мой мозг был сломлен противоречиями и бредом, что я там увидел. Но это уже совсем другая история. И про религию я не могу говорить, так как я в ней хреново разбираюсь. Для этого есть другие каналы. Пытки инквизиции. Второе видео. Редкий бред, Причем здесь инквизиция? Показаны средневековые орудия пыток. Как люди любят гнать на церковь, просто поражать воображение. Юрчик. Как бы тебе так сказать, чтобы ты понял? Этими пытками пользовались инквизиторы. Вот Причем здесь инквизиция. Возможно не все, но как минимум половину этих пыток и казни придумали именно инквизиторы. Священная инквизиция, Партон. Это не просто средневековое орудие пытки, это то, что использовали инквизиторы. Как люди любят гнать на церковь? Даже если предположить, что это были гонки конкретно на церковь, то... А я просто перечислил казни и пытки, так что я ни на кого не гнал. То даже если так, тебе не все ли равно? Это же католическая церковь, а не православная. О? О? Потому что многие любят отделять православную от католической и прикрываться, что вот у них там вот что творилось, а у нас такого не было, мы более правильные. Говорю так, потому что именно подобное я встречал. Не думаю, что все разделяют подобную точку зрения, но мне попытались именно такие люди. Есть за что гнать на церковь. Если ты этого не видишь, то хватит долбиться в глаза. И в уши заодно потому что серьезно за тебя переживаю друже. однако как я сказал совсем недавно про церковь религию и веру говорить не думаю что мне резонно так как повторяюсь повторяюсь да так как я очень плохо осведомлен есть люди которые гораздо больше моего смыслят и которые как минимум библию прочитали ну например канал ты иллюминат невзоров Панасенков, вот эти трое отжигают по полной еще могу припомнить канал быть или да он политически но самое первое или одно из первых его видео, оно посвящено религии, и церкви, и Библии в частности. Так что лучше посмотреть их. А мы идем дальше. Влад. И это происходило в Европе, которая отождествляла себя с образованием и просвещением. Тупые георапейцы мракобесия. В плане мракобесия я с тобой полностью согласен, однако, при чем тут гееропейцы? Когда весь этот трэш происходил в Европе, тогда геи, конечно, были, но их убивали. Так что говорить гееропейцы про времена, когда геев не жаловали, по-моему, немножко странно выглядит. Но да ладно, я понимаю, ты имеешь в виду сейчас, они не гееропейцы, хорошо. Но в России, по-твоему, меньше мракобесия? Я уже перечислил каналы, которые можно посмотреть и узнать, что сейчас творится с церковью. И вот еще какой момент, у них мракобесие было тогда, у нас сейчас, а нынче же в Европе все больше и больше становится потихонечку нерелигиозных людей. Например в Финляндии, в Исландии, там процент верующих очень мал, в Финляндии кажется 80% атеисты или около того, Норвегия, Дания, в Европе сейчас как раз таки мракобесиях значительно меньше чем у нас, а мы продолжим. Римская армия. И голос нудный, дохлый какой-то. Данун, ах. Данон, я с тобой согласен. Это было первое видео, и там у меня был максимально унылый, дохлый, нудный голос. И музыку я подобрал чёрти какую. Почти похоронный марш. Я не спорю, все так. Ах, ладно, мало что изменилось. Просто голосом кривляться начал. Древний укор. Мне знакомый римлянин сказал, что это все вранье. А мне знакомый римлянин сказал, что иди-ка ты нахрен. Согласен грубо, но что поделать. Докплей 227. Стриптизер. Что? Чего, блять? А -а -а, стриптизер? друже Даже при всем желании, из меня выжил бы хреновый стриптизер. И дело не только в том, что я двигаться не умею. Просто сомневаюсь, что волосатая пузе немного кому понравится. Ох, а тут... Черт, опять ник не указал. Ладно, черт с ним. Тут читать много, поэтому ставьте на паузу и смотрите. А я только конец скажу. А вы мне тут пиздите, мне, офицеру в третьем поколении, я историю знаю, в отличие от вас. Ой, не уверяю, что я знаю историю. Более того, я говорил уже и писал в комментариях, что я не знаю истории. Но что, блин, ну поздравляю, мне. А чё ты себя так выделяешь? Кто ты вообще, сука, нахер такой? Мне. Честно свою, поубавь. Во-первых. Во-вторых, ты офицер в третьем поколении, то есть ты дебил в третьем поколении, да? Но я понимаю, что стереотип типа «военные, а это идиоты» — это всего лишь стереотип. И на самом деле, если человек военный, не значит, что он идиот. Однако в твоем случае, дружа, полагаю, что данное выражение, что ты дебил в третьем поколении, очень даже уместно будет. Я знаю историю. Откуда ты ее знаешь? в третьем поколении рассказывают про рим или может у тебя прапрапрапрадед был римлянином поздравляю если что-то предъявляете то хотя бы говорите посмотри видео такого-то такого-то чувака прочитай такую-то такую-то книгу по данной тематике и все и тогда без проблем я вам скажу огромное спасибо буду знать где все посмотреть откуда брать информацию в случае чего и видео про титулы разных стран максим сумбурно поверхностно и попсово сумбурно Согласен, за 15 минут 5 стран указал. Поверхностно, у меня все поверхностно, я это не скрываю, у меня это, скажем так, фишка, фишка эй, фишка канала. Попсова, а в чем попсовый заключается? В выбранных странах, так как бы учитывая, что про Англию я уже делал, про табель о рангах делал, что еще остается? Индия, не настолько, по-моему, попсова, нежели Англия и Франция. Скандинавия, окей, согласен. А что там еще было, Япония, да? Япония тоже не слышал, чтобы так уж прям часто постоянно везде кричали про японские титулы. Китай еще веселей. То есть предъява попсовости оправдана максимум на 50%. Ну ладно, не умру. Вот видео и подошло к концу. Всем спасибо, все свободны.